Добрый день! Поскольку все мы влепли в историю, то хорошо бы понимать, в какую именно. Итак, с вами я, Владимир Свержин и программа «Однажды». На какие только ухищрения не идут прекрасные дамы, чтобы сделать себя еще прекраснее и чтобы продлить свой прекрасный век. Так скажем, при дворе французского короля Людовика XI – Придворные дамы пытались исключительно одним бульоном. Делали они это из убеждения, что чрезмерные жевательные усилия вызывают появление морщин на лице.